Ассаляму алейкум и рахматуллах На этом уроке мы пройдем с вами 86-ю суру от Ночной путник. Ночной путник. Итак, сура от 86-я сура. 17 аятов. Аудзу билляхи. Мина раджим Бисмилляхи ррахмани ррахим. Вассама и ваторика. Вассама и вау, это клятвенная. Вау. Почему мы говорим, что это клятвенная? Потому что ассама заканчивается на кесру. Аторика заканчивается на кесру. Значит, впереди вау, клятвенная. وصما, и это, это означает, что я клянусь, Аллах в клянется, говорит, клянусь небом, ваттарика и ночным путникам, ваттарика ночным путником. клянусь небом и ночным путником. ваттарик это ночной путник. Ва ма адрака маттарика Ума одрока «А Откуда тебе знать? Ума адраке Откуда тебе знать? Моторика. Что это? Что это такое? Аторик. Что такое? Что это ночной путник? Ума одрока моторика. И откуда тебе знать, что это ночной путник? А ночму Анаджиму Асакайба. Анаджиму Сакайба. Анаджиму. Анаджиму это звезда. Анаджиму Асакайба. Пронизывающая. Которая пронизывает небеса своим светом. Анаджиму Сакайба. Это звезда, пронизывающая небеса своим светом. Вот это и есть Атарик. Ат Ат Атарик ночной путник то есть это звезда инкулю насин для малейга хафил инкулю насин поистине смотрите инкулю насин для малейхафи над каждой душой есть хранитель хафилд хафи и над каждой душой есть хранитель хафилд инкулюнафсин Аллах Субханава говорит, что «над каждой куллю или при каждой душе, есть хранитель». «Ля Иляха Илла Аллах». «Поистине при каждой душе есть хранитель». «Ин куллю нафсин». «Лямма алейха «Хафил» – это хранитель. Фальяндурил Инсану. Миммахулик, Миммахулик, И пусть же фальяндур. фальяндур. Пусть же непременно посмотрит Фальяндур. Это пусть же непременно посмотрит Аль-Инсан, человек. Миммахулик, из чего он создан? Из чего он был создан? Миммахулик. Минма хулик. Из чего он был создан? Хулика. -и Ля иляхи ла-Ла. Фальян инсана. Минма Пусть же посмотрит человек. Из чего он создан? Хулика. Он был создан? Минма. Из воды. Дафика. Изливающийся. Дафикун. Изливающийся. Из изливающейся жидкости. Хулико «Да, мимаин. Хулико мимаин. Дафиркоин. Создан он из изливающейся жидкости. Как от женщины, так и от мужчины. Хулико мимаин. Дафиркоин. Из изливающейся жидкости. Создан он из изливающейся жидкости. Хулико мимаин. Дафеко, Яхруджу, мимбайни сульби. Вот Яхруджу, который выходит, мимбайни с сульби. Мимбайни это между. Мимбайни. Мимбайни с сульби поясницы и грудных костей между поясницей и грудными костями. Яхруджу мембейни сольбе ваттараиби. Ваттараиб грудные кости. Грудные кости. А сольб это поясница. Яхруджу выходит. Эта вода выходит мембейни сольбе ваттараиб. Ваттараиб выходит она из поясницы и грудных костей а сульб это поясница от таро грудные кости яхрудж мембой не судьбы вот таро и ла -кадир. аля и нагу и нагу аля роджагиля кодир и нагуаляджагиля кодир поистине он аллах субханава тааля и Аля, Роджаи, в силах. Лякадир, непременно, он в силах, он может. رجعه, вернуть его снова. Вернуть его снова. Аля, Роджаи, Роджаи ⁇ это возвращаться. Вернуть его. Аллах Спанталя, может. В силах. И поэтому он сказал лям перед словом лякадир. лям усиливающий и иннаху, и также инна, частица инна, поистине он в силах вернуть его снова. Иннаху аля, руджаи, лякадир. Может он в силах. Я ума, я ума в тот день, когда тубля, ассараир, ассараир когда раскроются все тайны. Все, все-все-все-все все тайны будут раскрыты, Тубля. А Сараир. Все тайны будут раскрыты. Яума, Тубля, Сараир. В тот день, когда будут раскрыты тайны. В тот день, когда будут раскрыты тайны. А Сараир. Сараир это множественное число от Сир. Сир Тайна. Фамалагу мин куватиу мин кува, у алянасир. Фамалагу мин кува, у алянасир. И тогда не будет у него мин у этого человека не силы, у алянасир не помощника. Фамалагу мин И тогда не будет у него у этого человека ни силы ни помощника. Фа и далее Аллах спанавталя опять клянется. Уас самай, датир раджай, датир раджай, обладает возвратом и клянусь небом, обладающим возвратом. Уас самай, датир раджай вас сама и дати раджай, клянусь небом, обладающим возвратом, небеса, которые обладают возвратом, клянусь небом, обладающим возвратом, уаль арды, а также землей клянусь, дати садай, дати а это трещины и землей. Которая обладает трещинами. уаль сада'и. А также землей. Клянусь землей, обладающей трещинами. Валь арды садай. сада'и. Иннаху. Опять инна. Потом лям усиливающий. Иннаху ла Фаслюн. Фаслюн. Поистине. Это слово различающий. Фасль. Различает. Ла каулюн фасльун. Каулюн это слово. Иннаху ла каулюн фасльун. Поистине. Этот Кур'ан слово различающее. Иннаху. То есть Кур'ан. Ла каулюн». Слово. Которое различает. Ложь от истины. И к нему не подберется ложь. Ни спереди ни сзади Иннахула нагулякауллен фасл. вамау абель газель вамау и это не шутка газазель это шутка вамау обиль это не шутка вамау аиль и это не шутка вамау аиль газель Иннагум я кейдуна. Кейда. Кейдун – это хитрость. Это козни. Поистине они замышляют хитрость. Люди из числа многобожников и неверующих, они завыш замышляют хитрость. И козни. Иннагум я кейдуна кейда. Кейдун – это хитрость. Иннагум який поистине они замышляют козни. Ля и ля Аллах. И на гум який идуна кейда, поистине они замышляют козни. Во аки кейда. И я тоже замышляю козни. Во аки кейда. Аллах СубханаВа Таля. Хитрит с теми, кто пытается хитриться Аллахом СубханаВа Таля. Во аки иду кейда. Акиду кейда. И я тоже замышляю козни. Акиду кейда. И нахум я иду на кейда. Уакиду кейда. Фамагель-ль-кафирина. Фамагель. Аль-кафирина. Амгель-хум-руайда. Фамагель-ль-кафирина. Предоставь же неверующим. Магель, то есть отсрочку. Самахель, и предоставь же им этим каферам отсрочку неверующим. И помедли Амгель Хум С ними недолго. Амгель Хумруаида. Рувайда недолго. Самахрина Амгель Гумруваида. Предоставь же неверующим отсрочку и помедли. Субханакаллахуму бихамдик. Ашхаду Аллах, илаха илля Анта. Астагфирука. Ваатубу Иллейк. Баракаллаху фикум, дорогие телезрители. Подписывайтесь на наш канал. Переходите по ссылкам, которые внизу под этим видео. Изучайте другие суры из Кур'ана, а также другие науки. И также напишите, сколько новых слов вы узнали из этого урока.